Уважаемые коллеги, врачи-психологи, коучи, специалисты профессий, которые помогают людям. Мы с вами знаем, что когда вы выходите на рынок, на рынок в онлайн, нам все говорят, надо проанализировать своих конкурентов. И сегодня речь пойдет именно вот об анализе конкурентов. Нужно делать его или нет? Вот как вы считаете, Василий, нужно делать анализ конкурентов или нет? Потому что в каждом тренинге, вы знаете, пишите, как вы думаете, да или нет. Вы знаете, в каждом тренинге, когда мы проходим любую, любую нашу тренинговую программу, нам предлагают проанализировать конкурентов. Кто считает, что нужно проанализировать конкурентов, поставьте, пожалуйста, плюсик. Кто считает, что это не важно, поставьте нолик. И Спасибо большое! Спасибо, Василий. Да, теперь смотрите: я уже работаю, уже говорила вам, что я работаю в онлайн консультирование, создание программ, личностного роста, деньги, отношения, здоровье. И сейчас я работаю с коучевыми психологами, помогаю им быстрее пройти через вот эти вот дебри, чтобы не меньше ковыряться там в разных тренингах, обучающих программах, а вложить деньги в такое образование, где ты сразу вернешь инвестиции. Было бы вам интересно, чтобы вы пошли в такую программу и четко понимали, что вы вернете инвестицию, вы вернете ее несколько раз. Было бы вам такое интересно. Поставьте плюсик. Так вот, важная задача, чтобы вы понимали, любое обучение должно в вашей голове отложиться, что вы уже вернете инвестиции. Иначе обучение ради обучения это, ну, простите, розовые сопли детей, подростков, которые считают, что надо учиться, учиться. Розовые сопли подростков, вот я специально так говорю, потому что у нас страхи, э, страхи подростков сидят, что э, учение это тьма, а образованных там очень много, только почему-то деньги это не приносит, да? поэтому взрослый, осознанный человек, специалист своего дела, он идет в обучение, и он должен понимать, обязан понимать, что это инвестиция, и она должна вернуться. Так вот, э, в моей программе тоже самое я говорю сразу своим ученикам, что ваша задача заплатить и держать фокус на возврат инвестиций. А теперь про, про анализ конкурента. Смотрите, так как я 10 лет уже в онлайне, то, естественно, я много чего уже прошла и через свою шкуру пропустила. И вот сегодня, когда я говорю о том, что вы можете пройти в 10 раз быстрее и получить свои результаты, когда вы, внимание, выделяетесь на рынке, даже там, где есть большая конкуренция. А вот теперь про конкуренцию. Когда мы изучаем конкуренцию, видим модели, как люди это продают, как, что они продают, за сколько, какие они. У многих из нас возникает, ой, да куда мне? Да зачем это мне? Я же не потяну. Вон она крутая. Вон этот такой уже у нее там проскачанный аккаунт. Там у него миллионы подписчиков. Да ну, куда мне? Бывает такое? Есть такое? Про конкурентов сейчас говорю. Когда мы начинаем анализировать конкурентов. Я вам скажу простую банальную вещь. Ребят, сегодня время совершенно другое, чем было, когда я в 2011-2012 году, 2011-2012 зашла на онлайн рынок. Тогда было много нового всего. Люди Ринулись в это образование. Это было модно, это было классно. Людям было все равно, какие тренинги. Потому что тренинги – это сейчас конкуренция действительно большая. И многих это пугает. Так вот, банальная вещь. Вам не нужно ни с кем себя сравнивать. Понимаете? Вам четко нужно понимать, в чем особенность вашей, вашего продукта, вашей услуги, его ценность. А здесь нужно фокус зайти, фокус. И вы сами его вряд ли проработаете. Поверьте, по себе знаю. Вот знаю по себе, потому что я такая же, как и вы. Мы так вроде умные-умные, а когда тупим, то оказывается, что со стороны кто-то тебе лучше задаст вопросы, и ты лучше ответишь. Да? Так вот, не надо ни с кем себя сравнивать. Нужно просто понимать, что конкуренция на дешевом сегменте очень высокая. И поэтому многие сливаются. И поэтому многие боятся. Поэтому продают коп за копейки. Конкуренция на большом э, в сегменте, на больших чеках, маленькая. Но туда мы говорим, ой, да куда мне? Ой, да куда мне? Да не потяну я. А для этого приходите на мою бесплатную консультацию и я покажу вам, как вы выделив себя из огромного количества людей, которые тут тусуются в этом интернете, предлагают лайки, предлагают марафоны, предлагают что угодно, чтобы только заработать, на самом деле ваша задача не тусоваться, а найти свою уникальность, ценность своего продукта и найти своих адекватных людей – которым уже достало бегать по интернету, скупать дешевые курсы, потому что они не работают. Найти тех людей, которые действительно с помощью вашего продукта достигнут вместе с вами цели в вашем коучинге, наставничестве. За месяц, два, три вы получаете достойные деньги, а ваши клиенты, когда получат результат с помощью вас, Пойду с вами дальше, в следующие ваши продукты, если вы их имеете. А нет, помогу вам еще дополнительно создать линейку продуктов. То есть, понимаете, да, вот у меня заходят люди, например, в денежный тренинг. Дальше я могу предложить отношения, потому что в отношениях та же тема. Люди глючат, нету своей ценности, нету понимания, кого я хочу. Потому что в день дежурной мы тоже понимаем левым полушарием сколько, а правым зачем. И там визуализируем, там потом проходим какие-то страхи, ограничения, убираем какие-то гипнотические практики, проходим медитации, делаем определенные действия, и оказывается мозг тук и зашорил. Зашоренные вещи пробкой вытаскивает, и получают, получаются доходы. Когда человек получил результаты, увеличил доходы, понятное дело, что он пойдет ко мне дальше в программу мою по, по отношениям. Логично? Но также и у вас. Вы находите уникальность своего продукта, понимаете кому, для кого, ценность его. Фокусом внимания, опять же, левым полушарием, вы искрите тех клиентов, идеальных клиентов, которые будут работать с вами, которые услышат вас и увидят вас. Вот я, вы меня сейчас слушаете, кто-то пойдет дальше, кто-то придет ко мне в директ, напишет, хочу зарабатывать достойные деньги. Вот прямо сейчас опишите. А кто-то послушает и попредёт дальше. И мы такие все. Бродим, бродим, как эти овечки по пастбищам. Думаем на том пастбище лучшая травка. Нет. Здесь нужно сказать себе, а в чем моя уникальность? А сами вы не скажете. Только это вытаскивается через практики, через работу, через вопросы. А в чем ценность моего продукта? Тоже лепим, что попало. Я тоже лепила и прекрасно понимаю, когда люди лепят сейчас. А это тоже работа со стороны, с помощью открытых, продвигающих вопросов. Поэтому я вам помогу на, ваш, на консультации увидеть вашу уникальность и покажу вам, что вам нужно делать. Зайдите, хотите, пойдете в программу. Не захотите, будете дальше меня слушать, других слушать, и это тоже нормально. Поэтому конкуренцию изучать, конечно же, надо. Только понимать, а на что сегодня люди так сильно ведутся? На какие такие материалы они ведутся? А почему у блогера, у которого миллионные подписчики, он может продавать какой-то свой курс за тысячу рублей? А вы не имеете права продавать за тысячу рублей. Потому что у вас продукт просто уникальнейший. И вам нужно продавать минимум как 100 тысяч, 200 миллион и так далее. Но это нужно проработать, понимаете? И поэтому конкуренцию изучать. Можно полистать, посмотреть, что в этом в этом сегодня мире делается. Почему миллионники, блогеры могут продавать за тысячу рублей, а вы не имеете права за тысячу, две, три тысячи продавать свои консультации? И это тоже надо изучать. Понимать свою ценность, ценить ценность своего продукта и знать, кому вы хотите помогать. И нечего вам ходить по бесконечному количеству тренингов, сливать деньги, время и силы. Вам просто надо пройти консультацию. У меня, или а у другого специалиста, неважно, который вытащит из вас вашу ценность, который покажет вашу конкурентоспособность. А может быть, вы вообще вне конкуренции. У меня были клиенты на консультациях, когда говорит мне одна, одна один эксперт. Вот мне нравится тема отношений. Идите, сейчас вам там секрет открою, маленький. Сейчас у кого-то будут инсайты. Кто хочет, поставьте плюсик. Если не хотите, я не буду говорить. Потому что если вы просто молчите, ну, молчите себе и дальше. А если вам интересно, ставьте плюсики. Я вам дам секретную штучку, для которых из вас многих будет инсайт. А если не пишете, значит на личной консультации расскажу эту фишку. Вот она пришла и говорит: Я. Мне нравится тема отношений. А как я могу обучать людям отношений, когда я сама не замужем? И вот тут вам лично напишу Марина, напишите мне, пожалуйста, в директ. И Александра тоже напишите мне в директ, я вам отвечу. Для всех. И Василий. Вот кому интересно, напишите, я вам отвечу как убрать вот этот рефрейм, то есть вы рамку или человек себе создал, что как же я могу строить отношения, помогать другим, если я сама не замужем или не жената. И вот тут очень большие заблуждения. Так вот, напишите мне в директ, я вам отвечу прям голосом. Те, кто просто слушает, не хочу сливать свою энергию зря. Так вот, мы часто находимся в рамках общих убеждений, общих навязанных мнений, и боимся выйти за рамки. Я помогаю вам расширить рамки. Это рефрейминг называется. Фрейм, рефрейминг. Ну, это в NLP, кто понимает, я думаю, вам это поможет. Так вот, в наших установках есть множество рамок, рамок, фреймов. И вот эти фреймы – самое главное, с чем надо работать. Поэтому вы можете быть начинающим. Вы можете быть начинающим специалистом, боящимся, наблюдающим, что происходит в интернете, и даже не представляете, как вы можете быстро... Да, да, напишите, да. Да, Мариночка, я вам отвечу, потому что у многих людей... Ну, мы, мы живем вот этими фреймами, мы живем вот этими установками. И поэтому я сейчас работаю с теми, кто хочет. Мне не жалко, потому что я вижу, что в мире... Много сложностей, трудностей. Чем больше дается для развития, тем больше людям нужны специалисты, которые будут им помогать. Психологи, люди, которые помогают разными. там И с помощью нумерологии, с помощью астрологии, это психотерапия, это врачи. И чем больше дается возможностей, чем больше дается и ограничивающих, страхов, убеждений, вот это вот шизакорона, пандемия, и дальше еще нас больше будут закрывать, серверы еще, посмотрите, серверы еще будут падать, это только был первый звоночек, вот когда нас э, показал нам э, кое-что товарищ Цукерберг, Цукерберг, да, там свои идут заговоры, там свои идут расклады, а мы как баранчики сидим, но нам нужно быть чуть-чуть умнее, да. Так вот, чем больше нам будут нас зажимать, тем больше всегда есть возможности. Но когда люди живут в этих своих рамках и фреймах, то они боятся, и они цены не поднимают, они не расширяют свои способности, находятся в, детском, в детских стратегиях поведения, и они находятся вот в этих зависимостях от своих родных, от близких, от каких-то убеждений, и они боятся выходить за рамки, потому что там есть ответственность, там должна быть ответственность. Ты куда-то идешь, у тебя должно понимание быть. Например, ты идешь в онлайн-бизнес, хочешь зарабатывать достойные деньги, значит тебе нужно понимать, сколько нужно вложить в рекламу, сколько тебе нужно вложить там какого-то помощника, и тебе, как человеку взрослому, нужно понимать риски. Если ты боишься продвигать себя, тебе жалко денег, ты жмешься, то так и будешь там сидеть. И вот тут как раз вот этот же масштаб личности, вот эти софт-скиллы и прокачиваются, когда в эти периоды кризиса люди видят возможности, да, в переводе с японского, по-моему, да, или с китайского. Кризис – это возможности. Кто то слышал? Поставьте единичку. Так вот, были, есть и будут, со стороны создаваться условия, чтобы люди булки не наславляли. Посмотрите фильм «Большая зеленая". Там идеальный, вот очень крутой фильм, кстати, запиши, пожалуйста, фильм «Большая зеленая". Ему надо обязательно посмотреть, он очень такой позитивный, классный. И там в этом фильме показано, как люди живут уже Два мира, два мира. Там один мир, где в идеале, это как вот, к чему мы стремимся, как в раю. Там нет интернетов, там люди живут натуральной пищей, занимаются собой, занимаются спортом, они такие красивые, они там любви полно, ну такое, фэнтези. И показано мир, где люди сидят вот в этих вот, вот в этих гаджетах. Ну, там будет интересно вам посмотреть для расширения сознания. Так вот я к чему? Что нужно видеть изменения, которые происходят в мире, и адаптироваться, и быть, выходить за пределы того, что нам навязывают, чуть-чуть дальше мысли. Это называется системное мышление. Ну вот я уже дальше пошла, да? Поэтому если вы боитесь там расширяться, делать, упаковывать на свой продукт, а я об этом скоро буду проводить интенсивы, там тоже буду показывать эти моменты, поэтому следите за, моей, за моими эфирами, за анонсами, скоро приглашу вас на бесплатный интенсив, в котором буду очень много давать таких вот конкретных, таких вот делайте, только делайте. Вот, и поэтому 10 лет в онлайн-бизнесе, в интернете, мне очень здорово так, покачала туда. И вот эти конкуренты, которые там типа такие крутые, я не могу догнать их, они выше лучше меня, куда, куда, куда там я, значит, это, лезу, успокойся. Это тоже я прошла. Только сегодня есть такая классная штука, друзья мои дорогие. Вот люди наелись вот этой вот этой информацией, они уже устали от нее, а там она разная. И каждый, кто выкладывает свои материалы в интернете, у него главная цель зацепить наш, наш мозг, наш, наш фокус внимания, нашу энергию. И люди в связи с этим... Кстати, в следующем эфире дам крутую практику про клиповое мышление. кому Кто знает про клиповое мышление, поставьте плюсик. В следующем... Сейчас отвечу, Лика угу, Отвечу сейчас. А, поэтому про клиповое мышление это, – это вообще зараза 21 века из точки зрения распыления энергии, потому что много энергии, и мозг туда вот прям там, туда вот лезет, лезет, лезет. Кстати, про мышление запиши, пожалуйста, тему следующего эфира. Я вот проведу обязательно и покажу вам, как из этого тоже извлечь выгоду. Вот. Так вот, заканчиваю эту мысль, скажу так, что нам обязательно нужно отслеживать, что происходит в мире, чтобы понимать особенности выгоды. Потому что тренд, запишите себе, прям запишите на лбу, где хотите. Тренд 21 2022 года – это личное наставничество. Да, вот эту беду я покажу, как можно превратить в ресурс. Спасибо большое, дорогая коллега. Про клиповое мышление. Поэтому... Тренд 2021-2022 года – это личное наставничество, это сервис, это ведение человека до результата, потому что огромное количество информации забивает людскую голову, а те, кто учатся, те дальше будут учиться, потому что в процессе обучения происходят изменения, когда ты применяешь. Понимаете? Вот. И поэтому я показываю вам вашу выгоду, вашу неконкурентность. Понимаете? Неконкурентность. И для этого... Пишите, пишите, не конкурентность, хочу на разбор, и я найду время, приду с вами бесплатную консультацию. Так, отвечаю, отвечаю, если не жалеешь денег, но ну, все пустую. Большое вам спасибо, Лика, дорогой, уважаемый мой коллега, моя коллега. Смотрите, если мы не жалеем денег, и все пустую, вопрос, сколько времени, какие тренинги вы проходили? была ли в этом тренинге четкая цель вернуть инвестиции четвертое насколько вы готовы потому что я ввалила в себя ну наверное больше 100 тысяч долларов за эти 10 лет вот так на скидку сейчас вот так если посчитать думаешь блин ого но э, когда мне говорят, а как это вы вот неужели вам столько лет, неужели вот вы вот так как это вы так вот и мыслите, рассуждаете и, и, и, и конкретно и системно вот откуда у вас такое мышление, это вклад в, в инвестиции в себя, потому что у нас зашоренное мышление, у нас мышление советского союза совка, который нас сжимал в рамки, в загон, как баранов, а сейчас ну, это, этим баранам открыли э, заборы Накидали им море пастбищ. Они не знают, в какое пастбище бежать, потому что бараны, овцы, ну я говорю метафорой, да, они не выросли до уровня понимания, зачем ему идти на то пастбище или на то. Или пойду там застряну и, и там понос нападет в эту, в этой овечке, да. Или пойду там покушаю медленно, с удовольствием и в итоге получу там, да. И также мы, люди, нас держали в загоне, как баранов. Потом нас резко открыли, у нас нет системы, у нас нет идеологии, поэтому нас и запиши еще 6 видов оружия. Еще будет эфир шесть видов оружия, которыми, которые управляют людьми. Это тоже будет ближайший, ближайший эфир. Следите за анонсами. Так вот, я вложила в себя тоже денег немереное количество. И если бы я слилась, сказала себе да ну в баню вкладывать столько денег, все равно толку мало, ну я бы жила, вот у меня хорошая пенсия, у меня есть дом, у меня есть источники дохода, которые помогают мне жить нормальной, адекватной жизнью, закрывать свои потребности. Но я для себя поставила большую вертикальную цель. Поставь, пожалуйста, тему, что такое вертикальные и горизонтальные цели. еще будет отдельное видео, разница между горизонтальными и вертикальными целями. Поэтому часто мы начинаем обучаться, у нас не подготовлена почва, мы получаем информацию, которую не готовы принять. И люди говорят, вот я много заплатила, а я не получила. Один получил результат. Вот у меня сейчас учится в группе коучи-наставники. Один человек сейчас поднялся и увеличила три раза свои доходы за месяц, но она трудилась, она работала над мышлением, над вот этой вот системой, которую я даю. Другая в два раза, а третья сидит и наблюдает, потому что вылазит какие-то тараканы, неуверенности, ну то и надо чуть больше. Но в любом случае, конечно же, я допинаю до результата, у меня стопроцентная доходимость. Если люди хоть чуть-чуть вовлекаются, я их всяческим способом, как психолог, как психотерапевт, как коучик, как наставник, я их довожу до результата, потому что моя цель – это достижение ваших целей. А в цели увеличится в 3, 7, 10 раз. Ну, такие мои цели, чтобы вы так увеличили свои доходы, потому что я знаю ценность ваших компетенций и так далее. Поэтому, если вы вкладываете «не жалеете», значит, еще немножко, и у вас пройдет. Вот те, которые вкладывают и не жалеют, я вас суперски понимаю, потому что, смотрите, вот твой пример привожу. Спасибо вам большое, дорогая коллега. Для того, чтобы выйти на следующий уровень, вот я сейчас понимала, в мае месяце я приняла решение, у меня стал вопрос. Оставаться мне на 3-5 тысяч в месяц, ну, доллару понятно, да? Или выйти на следующий. Ну, можно сказать, ну что ты будешь париться? Ну оставайся, ну спокойно у тебя есть твои количество небольшое клиентов, которые тебе дают нормальное, э, необходимое количество денег, чтобы ты закрывала свои потребности, путешествовала, что-то там такое, ну, чтобы жизнь была качественная, да. И, или ты пойдешь дальше, и там следующий уровень всегда переходит в отдачу ресурсов. Я там понимала, что команда, новые люди, обучение меня, меня лично самой, это ну, тоже свои там, потолки, потому что каждый новый уровень – это расширение потолков, так называемых, да, денежных потолков, или вообще мышления узкого. И это тоже вложение в себя, вложение в рекламу, вложение в создание друг, другого продукта, более качественной команда, Это, это новые, новые хлопоты. Я сидела и думала. Хорошо, вот иду я дальше, значит, мне нужно вложиться, ну, минимум пятерочку, чтобы масштабироваться, сделать лучше свой продукт, сделать качественную рекламу, там, и так далее, и так далее. Вы думаете, я вложилась в пять? Нет. Всем. семь тысяч. Но я вернула возврат в два с половиной раза, если брать вот вклад в себя, в свое развитие. Потом отдельно расскажу, кому интересно, как это было. И я теперь понимаю, что мне уже, я уже зацепилась на этом плацдарме, я уже понимаю, как там нужно говорить с продюсером, с таргетологом, с дизайнером, что я хочу, чего мне надо. Я получаю обратную связь, которую я могу уже обсуждать, которая я уже не такая вот там овечка, да, которая была вот в этом своем загоне, потому что мы все из своих загонов рано или поздно выходим. И чем больше ты инвестируешь в себя, то вы понимали, тем больше тебе возвращается. Поэтому огромное вам спасибо за вопрос. Чем больше вы написали, чем больше я много вкладываю, и значит, еще немножечко и у вас пойдет. Поэтому приходите, я вам покажу вам со стороны, что вам нужно сделать, подсвечу, и вы стартанете. Потому что те, кто в себя э, нежлобятся, вкладывают, поверьте, там может быть отложен результат. Потому что если вы хотите серьезные деньги зарабатывать, это вклад в людей. Серьезные деньги – это та, тот, та степень благодарности, которую люди которые вам платить за ваши продукты, за ваши услуги, за ваши результаты. Понимаете, да? И неважно, кто вы – дизайнер, вы нутрициолог, вы, не знаю, там, копирайтер, вы врач. Да неважно, кто вы. Вам нужно просто понимать ваши способности – и самое главное это ценность себя. Вы можете быть очень крутым специалистом, у вас очень могут быть крутые компетенции, вы уже наработали много, пользы людям дали, а себя цените вот так. Это человеческий фактор. Это же софт-скиллы, которые нужно прокачивать. И, и вот это самое главное. Для того, чтобы вам платили достойные деньги, помимо того, что вы хороший специалист, вам еще нужно уважать себя, ценить себя. Что, собственно, мы, у нас и происходит с моими учениками и, и наставляемыми. Поэтому заканчиваю сегодняшний эфир тем, что начала. Тем, что начала. Нужно ли делать анализ конкурентов? Нужно, но не залипать и наоборот видеть в этом уникальность. Нужно ли делать анализ конкурентов? Нужно, но понимать, что происходит в мире. И понимать, что дешевые продукты – очень большая конкурентность. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши сердечки. Я вас люблю. Нужно делать анализ конкретным, но не залипать и не видеть себя там маленьким. Нужно понимать, что происходит в мире, и видеть, а почему мой продукт может помочь людям. Почему мне заплатят? Почему мне… За что мне заплатят? А это, я вам скажу, самая главная работа в создание своего продукта и своего позиционирования. Я вас благодарю. В следующие эфиры будут тоже полезные. Вижу, что вы скидки не нужно делать. Скидки нужно делать. Только я вам расскажу в личной консультации, как где нужно делать скидки. Приходите, я вам расскажу. Скидки нужно делать. Но это целая психология маркетинга, психология маркетинга. И опять же, ну, учитывая, что люди хотят, скидки нужно делать, но там должен быть дедлайн, там, вы, вам важно показать ценность вашего продукта, вот я вижу, что вы интересуетесь, поэтому я жду вас с радостью, вам отвечу на все ваши вопросы. Вам нужно говорить про скидки тоже, хотя есть ситуации, когда никаких скидок, потому что вот момент такой. Люди готовы платить себе и менять качество жизни в 10 раз выше за быстрые результаты, за быстрое время, за короткое время. Ну, допустим, за месяц, как за год. За месяц, как за, как за полгода. За месяц, как за 10 лет, бывает, люди так эм, стартуют. Да? Но в этом случае, когда люди так стартуют, поднимаются высоко, там будут откаты, потому что организм привык вот степ по чуть-чуть, а тут вот такое рвачество. Ну, например, человек привык получать 2000 долларов в месяц или 1000 долларов, а у него пошли заявки на миллион или полтора миллиона рублей, на 10-15 тысяч долларов. Как вы думаете, может быть у человека откат? Конечно, мозгу, мозги не откладывается, даже и близко не откладывается. А что с этими деньгами делать? А это вот у меня есть внутри моей программы, Отдельный модуль я даю ну, вип, ВИП, сейчас даю и в групповом, но даю больше, сейчас буду давать только VIP. ВИП. А отдельная денежная программа, денежный курс, который стоит более 100 тысяч рублей. И я его даю вот именно в этом тоже, в этой программе. Потому что, когда там денежное мышление, там только на 2000, к примеру, долларов, да там 150 тысяч рублей вы там получаете, или как какой бы там валюте исчисляете, вы же из разных стран здесь сидите, слушаете меня, правильно? Поэтому... А тут у вас пришло 10 или 15, а у вас не продумано, куда, зачем, почему. Что люди делают с такими деньгами? Они их тратят, они не понимают, что нужно реинвестировать, они не понимают, что на что они пойдут. И тогда эти деньги уходят. И тогда человек пронуляется, накупит себе всякой ерунды, там, нужной, ненужной. И, и снова и снова на, на попе ровно. Потому что не, за, не заложены э, финансовая грамотность и понимание, зачем, почему. Поэтому скидки нужно делать но есть такие продукты где скидки вам делать ни в коем случае нельзя потому что если у вас супер качественный продукт вы хорошо его опишите а я покажу как это сделать я с удовольствием покажу потому что я могу этим уже поделиться есть слава богу чем поделиться когда люди понимают твою боль это тоже нужно описывать и мы это делаем в моей программе на консультации тоже вам покажу как это делать что, что смогу, что успею. Так вот, когда вы понимаете боли людей, понимаете, чего люди хотят, и понимаете, каким образом с помощью своих инструментов вы можете привести их к этому результату, но это тоже нужно уметь. А если вы сами занижаете свою ценность, то, естественно, вы продадите то, что стоит миллион, и продадите за, за 10 тысяч рублей. Понимаете, о чем я? Кто понимает, ставьте воссоциальный знак. Поэтому скидки. Ни в коем случае нельзя делать, когда ваш продукт просто супер уникальный. Когда вы понимаете, что вы туда вкладываете свое время, здоровье нервы, и человек получит результат, который он за, за десятилетиями не получит. Какие скидки? Если человек просит скидки, нафиг с базы. Понимаете? То есть тут надо смотреть по ситуации, что вы продаете. Если вы продаете какой-то трансформационный продукт, технологичный продукт, человек сделает шаг за шагом с помощью ваших инструментов и получит свой результат, то сколько это может стоить? Годы, времени, нервы и так далее. Это тоже нужно в разговоре с человеком уметь говорить. А я об этом тоже обучаю. И тогда, знаете, как -то в том анекдоте, самому такая корова нужна. Понимаете? Вот я помогаю создать такие программы своим. Спасибо большое, Лика. Вот видите, сколько у нас адекватных людей. Единицы. Остальные просто слушают. Так вот вам маленький секрет скажу. Если вы потребляете... И не отдаете, ничего не отдаете, то у вас в другом месте заберется. Вы берете кредит, вы берете и не отдаете. Это баланс. Во всем. В деньгах, в отношениях, в бизнесе, во всем. Просто знаете. Это так, маленький лайфхак. Тот, кто забыл. Поэтому, когда вы создаете так свою программу, которую читаете, думаете, ого, это что, моя программа? Вы читаете, вы так ее упаковали, расписали, что у вас прямо самого там слюнки слюнке, вам самому хочется у себя купить. А этому надо научиться. И поэтому конкуренция, ребята, забудьте про нее. Нужно искать свою уникальность. Нужно понимать, чем вы отличаетесь от других. Сами даже не парьтесь, не сможете. Это только с помощью с другого человека, который задаст вам грамотные, правильные вопросы здоровые вопросы, без обучения, без учительства, без доставления, а грамотные вопросы, которые вытащит из вас эту распаковку вашей ценности, вытащат из того, что вы там давно затрамбовали, в силу там, да ну подумаешь, ну как бы, а тут, когда вас человек спрашивает, вот я вас буду так на, на консультации спрашивать, вы себе, вы уйдете, скажете, ого, вот это да, это что, правда я Правда. Именно поэтому мои, мои ученики вырастают в доходах в несколько раз. Кстати, нам надо сегодня отправить письмо, отзыв, статью. Да, я забыла сказать тебе. Вот, будет статья скоро вот, про мес, результаты месячного обучения одной из моих учениц. Женского трансформационного коучинга женский трансформационный коучинг коуч девушка которая походу у меня сейчас обучение спасибо вам очень благодарна лика я невероятно горжусь своими учениками вот сейчас ко мне в группу пришли вот такие такие же адекватные открытые честные конечно боятся многого конечно стесняются конечно там куча конечно и вот это мы сейчас распаковываем убираем и я счастлива, что приходят ко мне те, которых я сама хочу видеть. И вы также будете выбирать тех, которые вам нужны. Вам не нужны деньги тех, кто который платит и не будет работать. А от, от того, чтобы люди платили и работали, это тоже отдельная работа. Поэтому сегодня люди платят за результаты, за возврат. Напишите, пожалуйста, в директе «хочу консультацию». Я вас уже запомнила, Лика. Я вас запомнила, я с удовольствием, с радостью с вами пообщаюсь. Я люблю людей, которые... Мне близкие по И вы также будете выбирать себе своих клиентов. Вам не нужны все. Вам не нужно, чтобы вам платили 3 копейки, и на выходе эти материалы лежат. Вам не нужны эти, которые покупают за 3 копейки. Вы получаете, сеете, рассеете свою информацию, свое здоровье, свое время, и люди все равно это не получат результат. Поэтому задача так упаковать себя, упаковать свой, ценность своего продукта, чтобы к вам пришло 5 человек. Заплатили по 100 или 200 тысяч. Ну вы их приведете к результату с помощью своей компетенции, понимаете? И вам не надо распыляться. И конкуренцию... Там, кто будет слушать записи, послушайте, почему важно не залипать на анализы конкурентов. Что нужно извлекать в анализе конкурентов, послушайте в записи, кто только подсоединился. Ну, а тем, кому хочется уже прям, прям, вы вкладывали, вкладывали, нервы, времени, здоровье и силы, и у вас нет возврата инвестиций, welcome на бесплатную консультацию. Я вас люблю, я ценю себя, люблю свою, уважаю свою профессию, обожаю ее, и невероятно рада, когда мои ученики получают результаты. Я прям до слез радуюсь, я прыгаю радуюсь больше, чем они сами. Я думаю, вы тоже. Спасибо вам огромное. Я вам очень благодарна Назаров. Тимур. Тимур Кудар э, Назаров. Спасибо вам огромное. Спасибо. Жду вас на консультации, и вместе мы сможем больше помогать этому миру, потому что там сейчас непросто. Очень непросто. И качественные специалисты, у которых прокачаны софт Понимаете, софт это навыки большого человека, уверенного человека, сильного человека. Мы сейчас нужны этому миру. Может, быть, для кого-то это патетично, а, а я об этом говорю искренне. Я вижу, что творится в мире. Я работала в главном управлении разведки, я знаю, что такое информационно-психологические операции, я знаю, как сейчас людьми управляют, я знаю, что происходит в мире, и я прекрасно понимаю, что у нашего брата должно быть больше. А это должны быть люди сильные, мудрые, умные, не боящиеся рисковать, терять и снова идти. Потому что, ребята, это выполнение миссии. Потому что предназначено вам, предназначено, при тем, как вы пришли в этот мир, вы это знаете. Я просто напомню. С вашим талантом, с вашим умением, чтобы вы выполнили свою миссию. Ну и я, конечно, вместе с вами. Пока-пока. До встречи.